Очищение организма. Меню рисовой диеты для очищения организма. Вы никогда не замечали, что жители восточных стран, таких как Китай, Индия, Япония, Таиланд, практически всегда стройные? И именно в этих странах рис и там снова всего. Совпадение ли это можно проверить на себе с помощью рисовой диеты. Есть примерное меню, которое вы можете взять за основу и вносить в него некоторые изменения. Главное, чтобы питание было разнообразным, содержало овощи, фрукты, много жидкости, свежевыжатые соки, зеленый чай, травяные настои, воду. Если захочется сладкого, можете добавить в чай пол чайной ложки меда. Но старайтесь не пить жидкости полтора-два часа после приема пищи. При приготовлении давление блюд лучше пользоваться пароваркой. Если же нет таковой, то готовьте овощи без жира и масла на воде. Меню для рисовой диеты. Первый день. За яблоко, отварной рис 60 грамм крупы и зеленый чай. Чай разрешается заменить травяным на суток. Обед. Бульон из овощей, овощной салат 150 грамм, отварной рис. Бульон можно варить на основе любых овощей, кроме картофеля. Ужин. Овощной бульон, рис с овощами, морковь, кабачки. Второй день. Завтрак. Апельсин или грейпфрукт, рис с одной чайной ложкой, нежирной сметаны. Обед. Овощной бульон, вареные овощи рис. Ужин. Овощной бульон, вареные овощи и рис. Третий день. Завтрак. Рис и груша. Обед. Овощной бульон, рис с грибами 150 грамм и салат из огурцов. Грибы приготовьте на оливковом масле, а салат можно полить уксусом. Ужин. Овощной бульон, рис с брокколи. Четвертый день. Завтрак. Фруктовый салат, рис с молоком. Обед. Бульон из овощей, рис с морковью и листья салат с редисом. Ужин. Овощной бульон. Рис, горстка семечек подсолнечника. Пятый день. Завтрак. Рис с изюмом, пол чашки обезжиренного йогурта, одна чайная ложка тертого миндаля. Обед. Овощной бульон, рис с зеленью и овощами на пару. Овощи можно приправить оливковым маслом. Ужин. Овощной бульон, рис с толченными грецкими орехами, шпинат на пару. Шестой день. Завтрак. Рис. 4 грецких ореха, две ягоды жира, 2 финика, груша. Обед. Бульон из овощей, рис и свежие овощи, огурец, болгарский перец. Ужин. Овощной бульон, рис, 1 столовая ложка сметаны или сливок, 1-2 яблока. Седьмой день. Завтра. В рис покрошите яблоко и грушу, пол чашки обезжиренного йогурта. Обед. Овощной бульон, рис с одним томатом и фасолью на пару, Зеленый салат. 100 грамм. Ужин. Бульон из овощей рис и кабачки, на пару несколько оливок. Как правильно приготовить рис к использованию, было сказано в предыдущем ролике. Вы можете посмотреть. Если строго придерживаться всех правил, то за 7 дней диеты организм очистится от шлаков и токсинов. Из диеты нужно очень аккуратно выходить. Постепенно вводите в свое меню мясные и молочные продукты, мочные изделия. Продолжайте кушать рис и другие группы раз в день. Очищение организма можно великолепно достичь с помощью рисовой диеты. Нажимайте на кнопку Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.